печка не тянет На основа почти не тянет и вот что-то мне интересно стало почему это она у них не тянет везде излазил все проверил и вот в трубе вот такой просвет сверху. вот здесь сантиметр три наверное а почему ну четыре а почему четыре вот здесь кирпич стоит в домоходе. А, так стоит кирпич для нас, Тут вопрос, что эта печка не тянет? А что это, ну, что я тянет? Там же кирпич. Вот. Сейчас доставать будем.